Вы даже не представляете, как у меня сводят олдскулы, когда я слышу это слово. Battlefield. Еще в 2002 году на стареньком персональном компьютере я играл в Battlefield 1942 год, который мне срывал башню, а спустя 11 лет батла 4 меня просто разорвала в клочья. Какая же это охренительная и прорывная игра своего времени, да и даже сейчас она неплохо выглядит, если не докапываться до графона. Современная действительность такова, что мобильная индустрия развивается семимильными шагами и выход батлы на сотики это всего лишь вопрос времени. Но сможет ли Battlefield сместить с трона самый лучший шутер на данный момент Call of Duty Mobile? Давайте попробуем разобраться. Здорово! Мужские мужчины очень много информации раздобыл по будущей игре. Откровенно говоря, я не знаю с чего начать. Давайте я все-таки попробую в хронологическом порядке действовать. Где-то в апреле 2021 года появился первый официальный анонс, что в 2022 году выйдет самостоятельная часть батлы на мобильные устройства. Причем разработкой игры займется некая студия Industrial ее в 2018 году приобрела компания Electronic Arts. Так вот, эта студия в сотрудничестве с авторами франшизы компании DICE уже прокладывает тропинку в светлое будущее. Примечательно то, что DICE не стали обращаться к китайским студиям, а решили сделать все сами. Activision же не сталь париться и колдушка появилась благодаря китайской студии Tencent. Как мы помним, колда стоит на движке Unity. А вот будущее батла Слуха может ее здорово переплюнуть, так как она будет стоять на движке Unreal Engine. Причем не так давно вышел Unreal Engine 5 и возможно эта игруха будет на нем. Знаете, вроде все так круто и хорошо, и ничего не предвещает беды. Пока вот не вышел альфа-тест батлы. Это был как гром среди ясного неба. Повально контент-мейкеры и простые игроки начали туда ломиться. И знаете, что они там увидели? ни ху -я. Они увидели очень очень, очень сырую игру. Но это же альфа-тестирование, возразите вы мне, безусловно, так оно и есть. Игра после него может преобразиться в самую неузнаваемую сторону. Но тут вопрос вот в чем. Почему альфа-тесты, колды, апекса и нью-стейта выглядели довольно добротно и симпатично, а вот у батлы, как бы так сказать, помягче? Хуйня? Мне почему-то кажется, что Дайс решили побыстрее лутануть мобильную аудиторию за счет ПК-сегмента, а именно за счет батлы 2042, на которую многие возлагают большие надежды. По крайней мере, шумиху вокруг себя она создала знатную, среди пк да и мобильных геймеров. Я думаю, многим вкатил вот этот фрагмент в трейлере, где чувачок подбивает другой самолет из гранатомета, а потом залазит обратно в свой самолет и улетает в закат. Приколдесно, конечно, выглядит, жаль, что в самом игре такой мув повторить нельзя. Ютуберы на бетке уже тестили, но это уже совсем другая история. Короче говоря, оптом на поезде хайпа решили умчаться дайсы, но вот более-менее альфа подготовить они не успели. Например, начальное лобби уже выглядит как-то странно. Умеренно не говорю плохо, ибо это альфа-тест. На релизе таких пустых пространств мы не увидим. Я более чем уверен, так как там будут какие-нибудь боевые пропуска, ну или какие-нибудь сезонные задания, ну и все в таком духе. После стартового лобби, естественно, многим захотелось пошерстить по настройкам и наладить сие чудо. И тут тоже немножко батла расстроила, так как настроек очень мало, да, и интерфейс какой-то ростеньки, что ли. Но опять же, мужики, это всего лишь альфа-тест, поэтому какие-то выводы делать рано. Ну, а теперь конкретно поговорим, что же будет в мобильной батлушке. Ну, во-первых, за основу будут взяты компьютерная Bad Company 2 и 3 батла. Например, карта Восточный базар, на которой играли тестеры, взята из третьей батлы. К слову, такая ориентированность на эти части серии неспроста. Дело в том, что в этих частях батлы в большинстве своем файты происходят на средних по масштабам картах. В четвертой же батле карты охренеть какие большие и реализовать их на старте будет очень сложно. Возможно будут попытки добавить такие карты как Торога Голдмут, Чужой Сигнал или Осаду Шанхая, где рушится небоскребы. Не знаю, поживем увидим. Но вот что точно будет в мобильном батле так это Леволюшн. Или другими словами, тотальная разрушаемость. Опять же, в пример вам карта Осада Шанхая. Да и вообще Леволюшн это визит на карточка батлы. С помощью таких разрушений можно кардинально менять тактику, да и в целом это освежает геймплей. Причем Леволюшн это не только разрушаемость. Например, на карте Шторм на параселах сначала лайтовенькая ясная погода царит, а ближе к середине матча она меняется на Шторм с ухудшением видимости и прочими вытекающими. Если что-то подобное будет в мобильной версии, так это же просто замечательно. Вернемся к карте Восточный базар. На ней могут играть до 32 человек. Есть 5 точек, которые нужно захватить, также на карте есть квадроциклы, танки и, конечно же, разрушаемость некоторых текстурок. Пока что судить качество графики, качество разрушаемости, контроль оружия мы не будем, ибо это все еще тысячу раз изменится благодаря отзывам тестеров. Я заметил, что DICE попытались сохранить одну из главных визуальных фишек батлы, а именно трассирующие пули с тематическим освещением, как на большинстве их постеров или обложек. Вот вам скриншотики. Также здесь сохраняются уже знакомые многими классы персонажей, такие как штурм, поддержка, медик и разведчик. Каждому персонажу будет доступен определенный вид оружия и дополнительный специальный инвентарь. Конечно, система прокачки оружия, да и вообще интерфейс, пока что не айс, но хочется верить, что это временные трудности. Ладаут здесь почти что прям под копирочку мобильной колды, только выглядит намного хуже. Да и система кастомизации пока что простенькая. Обещают в батлу боевые пропуска сезонные добавлять, в которых будут скины на технику, оружие и персонажей. Причем, скорее всего, таких масштабов захламления скинами игры не будет как в той же колде ибо, сравнивая ПК-проекты DICE и Activision, последние прям сильно нагнетаются внутриигровым донатом. Вообще, будущая игра покрыта большим количеством мифов. Например, некоторые игроки утверждают, что возможно будет сюжетная кампания, которую можно будет проходить кооперативно или в одиночку. Другие говорят, что будет возможность настраивать карты и технику для кастомных матчей. Кто-то вообще утверждает, что будет дополнительный режим, как в пятой батле «Огненный шторм». Это по типу «Королевская битва», только к ней претензий было до хера, поэтому ну хз, ну хз. Очень как-то сомнительно все это звучит, но если что-то из этого появится, будет, наверное, неплохо когда смотришь этот альфа-тест, немножечко задумываешься, а вообще может это появиться или нет. Ну а что действительно появится, так это сражение на воде и в воздухе. Обещают также разработчики и задания с ивентами для каждого персонажа добавить. Награды, конечно же, у нас будут скины и ачивки. А вот, кстати, если кто играл в bf 4 то вы помните, как многие гонялись за редкими камуфляжами. Я даже прохождение пасхалок на ютубе смотрел, чтобы забрать тот или иной камуфляж. Конечно, маловероятно, что разработчики настолько запарятся и добавят в мобилку какие-то секреты и пасхалки, как они делают с большими частями игры, но все же было бы прикольно. Не факт, что еще будет режим командира, кто играл в серию, шарит, что это за прикол. Также не стоит ждать появления специального оружия, которое можно было найти прямо на поле битвы. Обычно это были какие-то снайперки с улучшенной зоной пробития, ну или другие специальные ганы. А вот чего действительно стоит ждать, это от появления ночных карт ибо батлуха хорошо ими славится. Также будут карты и без техники, чисто замес на волынах. Например, та же карта метро. Кстати, Battlefield Mobile это пока что условное название игры. Слово Mobile возможно, заменят на релизе. Хотя, по-моему, и так неплохо звучит. Так вот, разработчики Battlefield Mobile за основу взяли пока что две игры. Это Bad Company 2 и Батла 3. Возможно, в дальнейшем будут подключаться и более поздние части серии и игры, карты с техникой будут перемещены оттуда, но на старте пока мы этого не увидим. Хотелось бы, чтобы батла получилась достойной и чтобы она стала конкурентом мобильной колде. Ведь масштабные файты с разрушениями батла умеет делать и это у нее не отобрать. Жаль, что разработчики так рано лупанули альфа-тест, ибо игра там очень сырая. Многие уже могли раньше времени разочароваться в ней, но давайте все-таки не будем делать поспешных выводов. DICE, как я уже говорил, на позди хайпа решили сыпануть мобильных игроков, пока что хреновенько правда, но я думаю все образуется А ты как думаешь, мужик сможет ли батла заставить конкуренцию колдея? Ну или нет? Обязательно напиши в комментариях свое мнение да и кулакич зашибай под этим киноматериалом, если ждешь батлуху Ну а я угнал-погнал, жму руку с тобой был Огнянский